Здравствуйте, здрасте. Так, окей, погнали. Курс мы покупали для построения федеральной компании. Необходимо было грамотное построение маркетинга и продаж. Все стематизировать, так сказать. Страха у нас не было, вас слышали уже давно, как-то решили попробовать ваше обучение. Работаем основательно полгода в строительной компании, до этого без системы маркетинга и продаж года два. Изначально у нас был корявенький сайт, который вообще не собирал заявок, даже в топ не выходил при введении названия в адресную строку. Сейчас сайт стабильно собирает какое-то количество заявок, но совершенству нет предела. Вот. Продавать стали тоже стабильно неплохо, конечно и опыт работы с клиентами повлиял на ситуацию, но со скриптами от Даши и Антона процесс заметно ускорился. Сделок на данный момент около 16 в очереди, что в переводе в рубли очень даже весело, до этого было 2-3 сделки, так. А, да. настроены все время обучаться, совершенствовать навыки расширять штат и выходить на Россию.